Куй железа пока горячо, считают китайские автопроизводители. А потому никакие преграды, ни экономические, ни политические, ни санкционные, ни даже логистические, не мешают им насыщать российский рынок новинками. Так в начале марта премиальная марка XE провела презентацию младшей модели LX. В компании не стали отодвигать дебют, так как уверены, надо действовать, пока конкуренты приостановили работу. Теперь новостями порадовал Хавейл. В Тульской области началось производство кроссовера «Дарго». Его название производитель интерпретирует как Dead to go», то есть «рискнуть и пойти». В родном Китае машину именуют Дагоу – большая собака. По габаритам машина напоминает актуальный HVL F7, разве что колесная база на дюйм длиннее, да клиренс на сантиметр больше. Однако представители марки добавляют, что Дарго должен хорошо показать себя на бездорожье. Впрочем, внедорожные экзерсисы будут по силам только полноприводной версии, а базовым машинам отряжен привод передний. У обоих исполнений под капотом упрятаны два турбированных литра, а с ними, как это любят китайцы, преселектив. В обширном списке опций весьма любопытным кажется наличие адаптивного круиз-контроля который можно засчитать за автопилот второго уровня. Он включает продвинутый процессор, а также сразу 14 радаров и 5 камер. О ценах говорить рано, но очевидно, что новичок окажется дороже модели F7, которая с полным приводом ныне стоит по 3 миллиона рублей. Еще одна потенциальная новинка от абсолютно неизвестной обывателю китайской марки c -Hol за которой на самом деле стоит концерн «Джак», поэтому на российский рынок кроссовер Sehole QX выйдет как Джак S6. Спешно переименованный QX ⁇ это машина формата Hyundai Tusana, построенная на свежей Джаковской платформе. Ей полагается полуторалитровый турбомотор отдачи по 200 сил, с которым могут работать шестиступенчатые механика или преселектив. Привод только передний, хотя сзади установлена честная многорычажка. Кстати, мы так уверенно описываем характеристики, поскольку модель успела пройти обязательную сертификацию. И значит, старт продаж не за горами. Опять же, сертификат подсказывает, что российский офис поднебесной марки применит знакомую логистическую схему. В Россию Джак С6 планируют завозить из Казахстана, где наладят выпуск этих паркетников.